Здравствуйте, уважаемые друзья! С вами Лотникова Екатерина, специально для корпорации Здоровых, Успешных и Свободных. Коллеги, хочу сегодня вам рассказать, как не надо работать в интернете. Я очень с уважением отношусь ко всем сетевикам, ко всем компаниям. Великое дело вообще, делаем людям... Людям даем возможность работать в интернете. Это прекрасно. Конкуренция, двигатель, прогресса. Ну вот посмотрите, пожалуйста, на мой аккаунт. Скажите, пожалуйста, имеет ли смысл мне предлагать работу в интернете? Хорошо. Человек не посмотрел на мой аккаунт и даже не заглянул на фотографии. Ладно. Не видел он фотографии с чеками, даже вот так, просто не пролистнул. Не увидел слов Ари ничего не увидел. Хорошо, ему было все равно, кому писать. Ладно, у него нет времени, у него задача рекрутинг. Давайте почитаем переписку. Доброго вам здоровья. Вам тоже не хворать, да? Международная компания Фаберлик прилагает 4 вида сотрудничества. Первая карта, вторая работа, третья бизнес. Вес, форма, мышцы. Команда строит вам ветку до уровня директора, если вы активны, наша техника турбороста. Какие номера вам подойдут? Я пишу никакие. Я проявила, как мне кажется, вообще уважение к человеку. Я ему еще и ответила. Чтобы дать понять, что не жди от меня, видела я твое сообщение, но мне не интересно. Дальше идем. Хорошо, даже малки-добивалки. Вам не нужны деньги, не нужны качественные стиралища моющие какие-то там порошки разрешенные детям с нуля, не любите русские проекты? Или вам не нравится слово «фаберлик»? Вообще, честно хочу сказать, я думала, что «фаберлик» это не только порошки, одежда, ну, видимо, давно там не была, я почему-то думала, что это косметика, Ну, вот он позиционирует это как моющие порошки. Или вам не нравится слово «фаберлик»? Я пишу, у меня все есть, спасибо. Ну, вы чувствуете, да? Это уже не дожималки, не добивалки, это убивалки дальше идут. Шанс стучиться только раз. Тук-тук, кто там? Я твой шанс. Ту -ту -ту -ту -ту. Детский сад. Фаберлик это в первую очередь детская одежда, включая верхнюю, женскую, нижнее белье. В общем, что-то, видимо, плохо с Фаберлик, раз он косметикой перестал заниматься. Ну, при таком конкуренте, как Арифлейм, я думаю, что это нормально. Каждая компания старается выжить. Ребят, ну, я верю этому парню. Хотя я думаю, что он как-то немножко неправильно преподносит. Есть там продукты очень даже ничего. Фаберлики, мне казалось, и не уверена, что их перестали выпускать. Каталог тут, акции новичка тут, дисконт тут. Я говорю, пожалуйста, не пишите мне, мне неинтересно. Мне кажется, я уже дала это понять. Вот, ребят, так делать нельзя. Он же меня достал. При всем моем уважении к сетевикам и к этой работе, вот это не работа. Это, знаете, вот этот образ сетевика. Хочешь э, поругаться с друзьями, зарегистрируешься в сетевой маркетинг. Так нельзя доставать человека. Сделали предложение, человек говорит, хорошо, мне неинтересно. Окей, я могу к вам обратиться позже. Или вот мой сайт на случай, если вам что-то будет интересно. Все, все, распрощались с человеком. Что это за дожимание, убивание? Я не знаю, как это называется. Меня уже от него трясет. Я вот сейчас его буду вносить в черный список и жаловаться на него на спам, потому что так делать нельзя. Я вас умоляю, коллеги, я вас умоляю, никогда не приставайте к людям. Дайте информацию. Наша задача – отдать информацию, а не вынести мозг. Человек обязательно к вам придет. Если бы он после того, как я ему сказала, ну, допустим, даже вот это, у меня, у меня все есть спасибо, он послал бы смайли, сказал, ой, извините, я, наверное, переборщил. Ой, так хочу рекрутировать, так ну что-то, да, какого-то смайлика, какой-то, ой, извините, если я переборщил, э, там, я только учусь, нам, т, -т, -т, -т какого то смайлика, там, какие-то цветочки, да, за какими-то извинениями. Я бы его в черный список не отправляла. Я бы, ну, ну если вдруг, очень вдруг вы что-то захотите узнать, пожалуйста, постучите ко мне, я всегда буду рад, да. Или вот ссылочка на мой сайт, вот ссылочка, у него сайты, я смотрела, я переходила по ссылкам ссылочку на сайт кинулся, что-то такое, да, или вот моя группа там, все, и я буду ходить, созревать, думать, может быть, да, захочу какой-то фиберлик, ну, предположим, что я не работаю, в интернете нет реформ, я принципе, захочу, думаю, так, что-то мне там мужчинка с бородой писал про какие-то стиральные порошки, которые детям с нуля лет можно, да, и я, возможно, по его поищу, я найду эту переписку, особенно если у меня немного друзей, но вот после того, что он сейчас творит, мне на него плюнуть хочется. Плюнуть. И смотрите, он в конце еще переходит на предъявы со склонностью к оскорблению. Если бы вам не было интересно, вы не обратили на это внимание. А так вы врете в первую очередь себе. Нормально? Ну это нормально? Тут не Фиберлик даже виноват. Это просто человек, Владимир приставала. Давайте будем культурными. И я хочу, чтобы каждый из вас дал мне понять, что видел это видео. Я хочу, чтобы моя команда работала цивилизованно. Мы несем людям добро, красоту и позитив. Мы не трепим им нервы в первую очередь. Во вторую очередь мы несем бизнес который хочется нести гордо. И мы это делаем. И хочется, чтобы остальные также несли наш бизнес гордо. Они а думали, что сетевик это какой-то чел непонятный. После того, как пообщались с подобными людьми. С вами была Лотникова Екатерина специально для корпорации ЗОС. Ребята, желаю вам всем процветания и успеха в вашем международном бизнесе с Арифлейм.